Друзья, праздник Великой Победы объединяет людей разных поколений. Он служит верчайшим примером самопожертвования, героизма и широты духа нашего национального народа. Именно поэтому я хочу искренне пожелать всем вам, нижневарковцам, югорчанам, россиянам, а также нашим ветеранам, Мирного неба над головой, счастья, процветание и долголетие. С Днем Великой Победы!